Итоги и уроки Первой мировой войны. Вот так. Естественно, итоги и уроки для человечества. И тем более то, что произошла потом Вторая мировая война, говорит о том, что уроки не были усвоены, а итоги не были осознаны. Вот это, вот, наверное, самое печальное из того, что произошло. Войны сопровождают историю человека. Судя по всему, ведение войны присуще природе человека, и это очень неприятный вывод, к которому мы приходим из исследования человеческой истории. Ну, в двадцатом веке нас пытались убедить, и мы хотели в это верить, что человека можно перевоспитать и в справедливом обществе он будет воспитан настолько гуманным, что он перестанет искать силового решения конфликтов. Ну вот наступил 21 век, и тем не менее мы видим, что это не получается. Отсюда становится понятен первый урок, первый. Мировой войны. Причем, чем заметьте Первой мировой войной, естественно, стали начинать то, называть только тогда, когда возникла и началась вторая мировая война. До этого ее называли Великой войной, ибо она была самая крупномасштабная на истории человечества на тот момент. Кстати, хочу вам заметить, что в России до события октября 17 года эту войну называли Второй Отечественной. И сравнивали с 1812 годом, с Отечественной войной против нашествия Наполеона. Итак, какой же первый урок Первой мировой войны? Масштабы войны были непривычны для человечества. Еще больше непривычным для людей оказалась длительность войны. На самом деле я вам хочу заметить что война объясняется в первую очередь конечно философскими категориями и очень неправы те, кто сводит для себя ее объяснение исключительно вопросами экономики, ресурсов и действий вооруженных масс. Это все имеет место быть, но чтобы понять почему так происходит, конечно необходим философский подход к войне. Так вот что интересно внутренним, Несмотря на весь уровень достигнутой цивилизации к четырнадцатому году и уровень культурности, если не всех, то по крайней мере ведущих народов и их обществ в Европе и норд америка никто себе не представлял, что война будет столь протяженно по времени и охватит столь большое пространство. Так вот, в основе и военного дела, и искусства войны лежат вот эти две философских категории – пространство и время. Но для того, чтобы понять их значимость, философии действительно нужно интересоваться, интересоваться очень глубоко, не поверхностно, не насколько. Тогда становится понятно, что война действительно дело человеческое, человек живет в некоем пространстве и некое время. И расходуют в соответствии с пространством этим и этим временем свои силы и природные ресурсы, переработанные через экономику. Вот потрясающая вещь. В течение XIX века произошел революционный рывок в развитии производительных сил, а осмысление реалий жизни в основном оставалось на уровне начало XIX, в лучшем случае середины XIX века и потребовалась катастрофа Первой мировой войны, чтобы Освальд Шпенглер совершил прорыв и приспособил и переработал классическую философию, в общем-то, к той реалии, в которой человечество в результате Первой мировой войны оказалось. Так вот еще раз повторюсь: накануне Первой мировой войны Могли догадываться только осведомленные специалисты, что война может охватить пространства гораздо большее, чем те, которые она охватывала в течение предыдущих эпох. Но никому в голову не приходило, что война на этих очень больших пространствах будет длиться безумно долго длится вне представления, которое питалось накануне войны о том, сколько может длиться война. Всем казалось, что эпоха столетней войны, семилетней войны, 14-летней войны за испанское наследство или Северной войны между Россией и Швецией, которая родилась 21 год, или 30-летней религиозной войны, они а там, в прошлом, в средневековье, или в эпохе начинания, нового времени или века просвещения. Теперь просвещение достигло таких успехов, и социум и экономика достигли такой высоты, что, во-первых, с точки зрения просвещенности и культурности, многие отрицали, что вообще война будет. Но не могут цивилизованные люди опуститься до такого уровня, чтобы себя и себе подобных уничтожать из-за таких пошлых и банальных вещей, как экономика и политика, и точно не вмещалось в сознание, что это уничтожение не только возможно, но и может оказаться гипердлительным по времени протяженности. Так в этом смысле я бы вам хотел заметить, что если Первая мировая война длилась несколько больше четырех лет, то Вторая мировая длилась шесть лет и один день следовательно если это принять во внимание то не надо удивляться что удлиняются по времени и локальные войны в промежутках между большими войнами охватывающими уже два раза планету я например не соглашусь стезой что 40 лет прошли между франко-прусской и первой мировой мирные были только маленькие конфликты я бы сказал наоборот нездоровье мира и нездоровье общества было таково что конфликты нарастали между франко-прусской войной и первой мировой я бы даже сказал они учащались это напоминает фурнкулез в человеческом организме. Если не лечить причину, фурункулу будут выступать все чаще и чаще. В этом смысле мысль о том, что назрел нарыв и он наконец прорвался, но он зрел весь этот период. Если бы вы занялись статистикой, то вы обнаружили бы, что сначала войны существовали вне европейского пространства, то есть колонизуемых районах мира великими европейскими державами, но постепенно они начали сближаться с территорией Европы. И еще одно очень интересное обстоятельство. Если первые четверть века это были войны европейских государств против колонизуемых именно народов, то в самом конце 19 века начались столкновения между европейскими государствами. Американо-испанская война. Дальше в эту же категорию попадает русско-японская, по той простой причине, что уровень развития Японии был уже вполне европейским по уровню цивилизации, экономики и идеологии. Дальше итало-турецкая. Конфликт между Германией и Францией за год до итало-турецкой из-за дележа Марокко. Боснийский кризис перед этим между Россией и Австро-Венгрией, чуть-чуть не приведший к войне из-за аннексии Боснии и Герцеговины Австро-Венгрии. Только потому, что Франция заявила, что ее не интересует проблема каких-то там волосатых боснийских пастухов, Россия после погрома, который она испытала от японцев, в одиночку не смогла выступить против Австро-Венгрии. Но вы видите, уже вернулась снова на территорию Европы. А потом две Балканских войны, одна за другой, преддверие показавшую, что Балканы это то место, где точно может замкнуть систему и произойдет европейский пожар. Но вот сознание людей таково, всех нас без исключения, что мы не верим, хотя в общем опасность уже очевидна, мы не верим, что это случится. Ну ведь мы знаем, что на красный свет улицу переходить не надо. Но когда мы спешим, а, пронесет. И мы ведь в пяти случаях из десяти будем переходить на красный свет. Ну, мы люди. И пока нас не собьют, вот, вот, не дай бог, мы это не ощутим, что так точно не надо делать. Ну, вот человечество два раза сбивало уже за 20 век. Причем это не отучило его и от региональных конфликтов. Ну, их было, может быть, меньше за 25 лет между Первой и Второй мировой войной. Но сколько мы их наблюдаем после 1945 -го года? И самое опасное, что они снова происходят на территории Европы и опять Восточной Европы. Ну, включите телевизор, это все можете увидеть. И снова появляются очаги очень серьезной военной опасности в регионах прилежащих. В Афганистане война с нашей легкой руки не прекращается с 1979 -го года. Я, конечно, понимаю, что... Наша легкая рука это скорее вот к советской власти, но советские люди не протестовали, будем говорить честно. Они слишком верили в справедливость своей власти и не осознавали, к чему это может привести. Но вот американцы столкнули другой камень, другая лавина, Ирак. Вот уже 14 лет там ничто никак не может прекратиться. Видите, на этой почве выросло еще более страшное чудовище, посредством которого там Саддам Хусейн кажется. Ну подростком, который бьет стекла. Понятное дело, что исламское государство сто раз страшнее покойного Саддама, Потому что они хотят халифат восстановить. Но люди просто несколько, может быть, не отдают, что это такое, вот вооруженные современным оружием фанатики. А когда это началось, а в Первую мировую, когда Лоренс помог. Арабам аравийского полуострова, дав им английское оружие, вместе с ними, отправившись на войну против Турк, вот, соединить мышление XIV века с достижениями военной промышленности начала 20 века. Так это и тянется до сего дня, и не прекращается. Поэтому, когда мы говорим о пространстве, так можно договориться. Подавайте пример. Подавайте пример. Я говорю, вы записываете, я потом буду потеть, краснеть, там, позорно проваливаться, отвечая на ваш вопрос. Ну, и дайте сейчас высказаться. Вот. Таким образом, я бы хотел, чтобы вы поняли, что на самом деле весь 20 век проходит под знаком очень широкого расползания военных конфликтов и очень длительной их протяженности. Вот в чем вся штука. Тогда да, понятно, почему так бесконечно происходят войны в Индокитае, и так долго они длятся. Почему мировые конфликты, европейские конфликты длятся долго. Отсюда, я вам честно скажу, вот у меня как у историка, возникает очень пессимистический взгляд на ближайшее будущее. Потому что человечество себя не ведет как взрослые люди. Все время такое впечатление, что мы им делали с подростками, у которых в руках атомная бомба. И несколько не отдают отсчета себе в том, что у них находится в руках, к чему все может привести. Вот. Отсюда, из этого необычного для сознания тогдашнего человечества, протяжения процесса войны, собственно говоря, и вырастают очень и очень неприятные вещи ужас двадцатого века расчеловечивание слишком долго убивали друг друга на фронте к этому в конце концов привыкают как известно убить страшно противно и аморально только первый раз а потом это становится Привычка, тем более что на войне вы защищаете в конкретный момент свою собственную жизнь вот осознание того что бой это столкновение наших и чужих он постепенно исчезает из-за того что в 20 веке смерть приходит мгновенно и черт знает откуда а иногда вообще не оформлено вспомните газовые атаки и в конце концов человек перестает осознавать вот эту идеологическую и политическую составляющую войны, которая была в начале, ради которой он действительно восторженно, я согласен, пошел сражаться за идеалы. Но после того, что они испытали уже в первый год войны, на втором году, тем более на третьем, война для них сузилась до точечного представления о том, что они воюют вот персонально против тех, кто им опасны, и мстят не все таки не за свою родину а за своих боевых товарищей это примерно то что испытывали в колониальных войнах в том же афганистане и англичане и наши потому что очень размыто общее представление за то что война длится долго Вот духовное идейное состояние что воевать надо оно в основном вот действительно продержится полгода там максимум 9 месяцев а дальше наступает качественный скачок смерть настолько в большом количестве присутствует вот здесь рядом что может убить снарядом посланным из-за кривизны горизонта по математическому расчету совершенно не потому что этот артиллерист вас видел ему приказано стрелять по этой площади он вас не видел и не знает но он вас убил точно так же вы если вы артиллерист убивали чужого солдата не видя его это еще одна особенность анонимность смерти до этой войны война протекала в классических формах как они возникли на заре человечества я там не беру варварский период я беру античность и так далее там можно было видеть врага так сказать его органолептически потрогать как когда Ермолову сказали, как же стрелять? Когда я смогу отличить блондинов от брюнетов, по другой версии голубоглазых от кореглазых. А это значит, что вы в момент боя и схватки вступаете с противником в личностный контакт. То есть вочеловечиваете бой. Это самое главное, почему люди постоянно участвуют в войнах и ведут войн, а они их для себя вочеловечивают. Вот когда мы видим противника, это человеческое дело. Вот дальше на это уже накручивается идеология, психология, политика, правое или неправое дело. Но когда мы противника не видим, это расчеловечивание. Только не часто понимают, что и противник нас не видит, и поэтому мы для него тоже не составляем конкретики. Знаете, вот не случайно все это говорю по прошествии пяти месяцев первых пяти месяцев войны произошла потрясающая вещь на западном фронте в рождество солдаты сами прекратили на западном фронте стрелять друг другу возобладало человеческое они играли в футбол они обменивались вещами они показывали фотографии своих ну, начальство об этом узнало, и всех наказали, и немцев, и французов, и англичан. Но вот они в этот момент еще они были полноценными людьми. Понимаете? Они не стремились во что бы то ни стало убить. Да, через пять месяцев немцы применили самое бесчеловечное на тот момент оружие газа. И это вот было таким очевидным моментом, когда человеческое было перешагнуто внутри самих себя. В ответ стали это же применять, и вот эта человеческая составляющая стала исчезать. Теперь представьте, это длится четыре с лишним года. Во что превращаются в нравственном плане люди? Появляется самое страшное. Привычка убивать автоматически, рефлекторно. Вот до этого не было синдрома фронтовиков. То есть, когда люди возвращаются с войны, они могут найти себе место в жизни, потому что за 9 месяцев психика не успевает так перестроиться, как она перестроилась за четыре с лишним года. Говоря с научной уже, с точки зрения, я до этого, видите, в основном, психологически философские моменты привлекал, потому что они очень важны. Мы люди, мы должны осознавать внутреннюю суть явления. А с исторической точки зрения, почему я говорю, что 9 месяцев, все жили под впечатлением памяти о Наполеоновской эпохе. Она была классической, с нее все брали пример. И вот если вы посмотрите хронологические таблицы, вы увидите, что в среднем война длилась 9 месяцев. Сколько длилась Отечественная война? Наполеон вошел в июне, был изгнан в декабре. 6 месяцев. Дальше война продолжится, но это уже была другая война. И она осознавалась несколько по-другому. Вот. А в целом, да, от вторжения в Россию до взятия Парижа, два года. Это тоже чепуха по сравнению даже с семилетней войной, которая длилась семь лет в середине 18 века. Все дальнейшие войны длились недолго также по Наполеоновски и когда англичане и французы застряли под стенами севастополя на 11 месяцев и война для них продлилась почти что два года это было нечто культурный облик европы стал меняться мало кто знает что этот вот борода которые стали носить потом, почему так был непроходимо бородатый, и Карла Маркс, и Энгельс, и Бакунин, и даже маленькая бородка Ленина отсюда, и Лев Николаевич Толстой, и Федор Михайлович Достоевский, и Виктор Гюго, и Эмиль Золя, и Диккенс, это все там, под стенами Севастополя. До этого бритами были солдаты и офицеры, англичане, Которые плохо как-то переносили крымский климат, французы лучше. И очень страдали англичане в окопах и блиндажах под Севастополем. У них родилось, что вот они не будут бриться, пока не возьмут Севастополь. Прям как Барбудус. Бородачи, Фиделя. но ну и, как, и они не брились, надо вам сказать, не только когда, пока не брались, но и потом. И они, когда приехали, в пятьдесят шестом году в Англию и публика увидела этих солдат и офицеров в бородах, в сознании публики вот это и были настоящие мужчины, а эти все штатские же. и борода пошла, поехала по всей Европе. Вот вам. А всего-то война для англичан и французов продлилась два года. Эк, однако перекосила культурный стандарт облика. Отсюда. В итоге войны у всех появилось желание, чтобы эта война, даже те, кто хотели воевать до конца, и довоевали до конца, у них появилось желание, чтобы эта война стала последней и чтобы больше войн никогда не было ну я не знаю там срывали ли себя девушки в париже кофточки бюстгальтера как это было в нью-йорке сорок пятом году тогда в ноябре восемнадцатого холодновато конечно в париже но вот внутреннее состояние было именно такое раскрепощение от ужаса войны и вера в то что ее больше не будет вот это первый очень интересный урок и люди ошиблись люди ошиблись оказывается нашего искреннего желания чтобы нечто противное нашей природе, противное нашей совести, то во что нас вовлекли обстоятельства, чего мы сами не хотели, но обязаны по долгу своего гражданства, по долгу присяги и любви к родине пойти в это, чтобы это точно никогда больше не возобновилось, оказалось нет это возобновиться. И возобновиться в еще более страшных формах. А какой был политический итог первый? Рухнул древнейший принцип организации государства. Монархия. Не просто рухнуло четыре империи, монархическая власть обесценилась. Ибо на чем он держалась? Она держалась на традиции веры и гуманизма, который в ней заложен, несмотря на религиозные войны. И вот дегуманность, бесчеловечность, анонимность Первой мировой войны оказалась убийственна во всех смыслах этого термина. В том числе и для традиционных политических институтов. И что возобладало постепенно народовластью? Но в каких ужасных формах, в формах тоталитаризма? Трупный яд, трупные испарения, тот самый отравленный ядовитый пар, о котором пишет Блок в конце своего знамитого стихотворения «Петроградское небо мутилось дождем». Не случайно. Чем заканчивается? Что взор застилает отравленный пар с галицийских кровавых полей. Вот это трупный яд. Еще говорят, что труп врага хорошо пахнет. На дуэли может быть. схватки один на один на большой дороге. Когда дело еще справедливое ты защищаешь. Может быть но на полях мировых войн уже нет, и ты сам отравляешься им, и ты уже другой человек. И вот они, вернувшись с этих полей войны, одни стали беспощадными, зверообразными по своему духовному состоянию большевиками. Это только в кинофильмах советских и в советских романах. Большевик, он гуманист. Для процентов своих сограждан, а для 15% он справедливый судья и карающий меч. А по сути, он палач с сентиментальными задатками. А в Италии, вернувшись с фронта, они стали фашистами. А в Германии, вернувшись с фронта, они стали нацистами. Это самое ужасное народы оказались совращены не конкретным антихристом вы понимаете да как это все представлялось авторами библии и евангелия святыми людьми жившими в негуманное время конечно вообще гуманных времен не бывает вам хочу заметить но природа человеческая не очень хороша если положить так руку на сердце и честно посмотреть на себя когда ты встал утром моешься, а потом бреешься вот пока не побрился и не вымылся не самое приятное существо глядит на тебя из зеркала и я очень сильно подозреваю, опять, я вам не навязываю свои точки зрения это мой взгляд потом побейте меня камнями но лучше бы они были резиновые а помидоры были не в стеклянных банках, а из них извлеченные, тогда я перетерплю вот у меня есть некоторое подозрение, что вот в этот момент и глядит э, человек, одна из э, частей человеческой сущности не самая лучшая. Потом начинается медленная победа лучшей части души. Но вот война-то склонна лучшую часть человеческой души и природы умерщвлять. Ой, и остается только перегоревший уже совсем древесный уголь. Ну и отсюда все ужасы, которые следуют потом. И наркомания, ведь она охватила тогда же, уже в ходе войны. Представляете, раненые были посажены на морфины, на морфии. Потому что по-другому утолить боль там, на линии огня, когда их только вытащили положили в окоп, было невозможно. Или когда их везли в двуколке, или потом в поезде. Миллионы наркоманов не по убеждению, а невольно. И вот по сравнению с этим, та наркомания по убеждению, которую мы наблюдаем, она даже не так масштабна, хотя безумно опасно молодое поколение совращается и не может прерваться передача дальше рода. Но тогда, понимаете, да, здесь миллионы стали морфинистами. Не кокаинистами, а кокаин, вот это вот наркотик для тех, кто в тылу сидел. Он слишком дорогой. Морфинистами. И мучились потом. Как мучиться любой больной, который вот зависит от боли утоляющих, потом не может с этого соскочить. Об этом даже не занулывается. Что это тоже результат Первой мировой войны, массовая наркомания. Не из-за добровольного вы выбора, а вот потому что по-другому никак было не спасти от боли миллиона раненых солдат и тысячи раненых офицеров знаете как надломилась нравственность люди были лишены свободы выбора за них распорядились и они потом не могли от этого избавиться и вот тогда понятно почему монархии стали в основном не жизнеспособными эти миллионы искалеченных физически и духовно войной людей, эти десятки миллионов, которые дождались тех, кто уцелели с фронта, прошедших четырехлетнюю школу выучки лишений, унижающих человеческое достоинство. Бедности, и это всегда страшнейшие испытания. Это, наверное, и есть медные трубы, такие же, как богатство и слава. То есть самое страшное, что тяжелее всего пройти и остаться человеком, они стали искать того, чего сегодня ищет подавляющее большинство быстрого и простого ответа и выхода из нечеловеческой ситуации. Люди еще в большей степени оказались сбиты с истинного, правильного наверное, пути развития, и превращаться стали из народа в толпу. То есть самое ужасное, что на самом деле может быть. Потому что вот толпой можно манипулировать безнаказанно, что и доказали в следующие 25 лет. И привели к катастрофе, на краю которой человечество оказалось. И чуть не упало в эту бездну. чем обратить внимание. Не во время Второй мировой войны, а после нее. Когда было создано еще более страшное оружие, еще менее доступное контроль. И вот, вот опять, моя точка зрения, вот я вижу проведение Господне, вот оно на самом деле проявило себя не, даже не столько во время Второй мировой войны, а после нее. Когда не вспыхнула ядерная Третья мировая война в 1951 52 годах. И человечество не погибло. обратите внимание я бы рекомендовал чтобы понять что это такое, вам надо прочесть две книги две повести одна написана американцем Рейн Брэдбери 451 градус по Фаренгейту роман заканчивается началом атомной войны а вторая написана нашими ленинградскими писателями, братьями Стругацкими Обитаемый остров, бездарно экранизированный, как вы знаете, не имеющий никого отношения, на самом деле, к сути текста. А там описывается ситуация на этой планете после ограниченной атомной войны. Если вы внимательно прочтете этот текст. Вот два романа предупреждения, Но оба появились только уже после того, как угроза гибели миновала. Человечество отползло. Но вот эту яму наполовину вырыли, конечно, в четыре года Первой мировой войны, и продолжали рыть дальше. Вот. Потому что то, вроде бы республиканское, вроде бы народное устройство, которое водворилось и продолжало дворяться в странах Европы после Первой мировой войны, оказалось не республиканским, не народным и уж точно не демократическим. И вообще, ну, опять, это моя точка зрения. Я такой вообще. Постепенно становлюсь скептиком и пессимистом. Изучая историю, я все больше и больше вижу, что народ всегда очень нехорош. В особенности на голову. Сердце иногда у него еще так более-менее правильно иногда отвлекается. А голова точно нехороша. Он ее не использует. Он скорее для головного убора поэтому в конце концов последним головным убором для него становится каска стальная народ всегда почти не хорош в своем выборе он почти всегда выбирает не тех кого надо в этом смысле как мне кажется я наверное, не прав но у меня есть свое убеждение в этом смысле монархия лучше власть переходит традиционным путем внутри рода от отца к сыну и отец заинтересован в том чтобы передать сыну народ и страну в целости и даже лучше чем он принял от своего отца А главное не надо бегать раз в 4 или 6 лет на выборы и голосовать за черт знает кого который вас пытается в течение шести или четырех месяцев перед этим уверить что он ну, чуть ли не послание Господне. История, вот такая злобная наука, она, конечно, выводит на политические обобщения. Хотя на самом деле, если вы думаете, что история это про политику, про хронологию, вы глубочайшим образом заблуждаете, знаешь, что является предметом на самом деле истории, почему она привлекает людей? Нравственность, <смех> то есть то, что присутствует в каждом человеке, то есть светлое начало. Мы можем, можем, ну знаешь, если усилия все собрать в один кулак, сделать нравственную оценку тому, что происходит. То есть сделать собственный выбор. Но нам лень. Либо мозги у нас закомпостированы уже 60 лет подряд. И мы не хотим выйти из этого удобного пространства вот, представления размером со спичечный коробок. В котором долго ходить не надо. Сразу натыкаешься на стенку, она пахнет чем-то родным. На самом деле серой, адской. А мы привыкли к этому запаху и вот так попросту судим: вот здесь белый, здесь черный, вот здесь белый, здесь красный. черта лысого! Колер цветов составляет 96 оттенков. Я думаю, нравственное состояние людей и поболее. Тем более, очень забывают всегда, причем, чаще всего забывают про зелита, которые недавно примкнули к христианской церкви или любой другой. Итак, святей римского папа. Они забывают, что главное, чего ждет Господь, это не гибели грешника, а его раскаяние и обращение. А грешников всегда призывают политических грешников, национальных прочих. Убить, убить, убить! И этим образом решить проблему. Этим образом только увеличивается количество убитых, если это на отравление трупным ядом. Вот это результат Первой мировой войны! Уничтожение веками выработаны формы политического правления и уничтожение собственной нравственности. И в данном случае у меня большая претензия к науке позитивной, которую я вынужден на части здесь представлять. У меня есть некая мысль о том, почему такая жестокость вообще разлилась во время Первой мировой войны и не оставляет нас до сегодняшнего дня. У меня Представление следующее. Вот в тот момент, когда пошлым образом сделанные выводы из теории происхождения видов Чарльза Дарвина были адаптированы еще, переданы общей массе простых людей, обывателей, и сформулированы этим чертовым журналистом, который во время дискуссии с архиепископом лодским это, по-моему, как 59 или 60, пятый год 19 века заявил, что а, архиепископ, ну они же спорили о происхождении человека, это была публичная такая встреча, сказал, а значит по вашему мнению тыкая в архиепископ человек произошел от обезьяны, получается, вы клеймите Дарвина. На следующий день это было напечатано уже как утверждение. Архиепископ не согласился с таким подходом. Но кто же его будет слушать-то? Он же обскурант. За ним проигранное дело, впереди прогресс. Значит, медиа, все медиа всегда управляемы. Другое дело, что журналисты всегда без головы, самые необразованные, малокультурные люди на свете. Нет, бывали периоды, когда журналистами становились люди образованные и культурные. Чаще всего это было во время кризисов в конце 18-го, в 19 веке. Но как только кризисы миновали, шла масса в журналистику зарабатывать деньги. А таких людей было всегда легко купить. Так что в данном случае не хвост вертит собакой, но у собаки дурной хвост все-таки. К началу 20 века основная масса просвещенных европейцев и частично американцев, и канадцев, и австралийцев, ну, приняла эту простую формулу, человек произошел от обезьяны. Проблем же. Значит, что это значит? Он должен рассчитывать на собственные силы. Хорошо, это же личность. Стоп. Отказавшись таким образом от веры в Бога, и отказавшись таким образом от веры в то, что человек есть Божье творение. Приняв наверх, человек часть животного мира, ну, таким образом эволюции все-таки у него там развелось сознание, да? и труд появился. Мы приходим к парадоксальному выводу: раз человек не есть Божье творение, убить человека не является, по сути, грехом. Ведь солдаты, враждующих армий, до этого исповедовались, они понимали, что они грешат. Там священникам объяснял, что это, конечно, грех, но это не такой грех, грех. Ты все-таки вот присягу соблюдал, ты родину защищал, ты выполнял команды своих начальников, на них больше греха. А теперь получается, это не грех, это нормально. Угадайте, что изобрело просвещенное человечество в результате этого? Как раз в тот момент, когда кончился 19, начался 20 век какое социальное учреждение оно вам прекрасно известно концлагерь. вот совершенно верно концлагерь и стал обносить эту территорию колючей проволока колючая проволока была изобретена чтобы носить раньше чтобы скот не уходил то есть отношение к людям как к скотине отсюда следующий шаг совершенный уже после первой мировой войны можно убивать людей заключенных в концлагере они не люди да, да, по расовому признаку, по идейному, просто потому, что они вот взяты в плен враги, причем концлагеря-то сохранялись и в мирное время, в том числе и в нашей любимой Родине. Вот тогда многие вещи, которые кажутся таинственными, почему они так себя вели в начале 20 века, становятся совершенно понятными. Конечно, границы походит не по индуину, она проходит в сердце человеческое. Никто ж не заставляет быть тем-то или тем-то. Реши проблему глубинного характера. Построй, наконец, свои отношения с вопросом о том, откуда ты взялся. Физически, да, от папы и мамы. А вот нравственно, большой вопрос. Обратите внимание, я вам не навязываю какую-то конкретную точку зрения, просто хочу, чтобы вы задумались над самыми корневыми проблемами нашего существования. Мне хочется, чтобы человечество осталось. А то вот, понимаешь ли, даже Терминатор им не впрок, который вчера с ночью опять показывали. Какая идея же в Терминаторе 2. Тоже мне очень интересно наблюдать, насколько все-таки общество наше <смех>, само себя не понимает, там американцы бяки, да мы их сейчас порвем и показываем сами себе их фильмы. Ну, про терминатор не самый худший. Потому что там есть философская мысль, и мысль гуманистическая. Отсюда опять-таки вопли о том, что Америка это мировое зло, и сатаны, там нет ничего светлого. Такая же ложка, то, что Россия империя зла. На улице ходят медведи, все играют на бабалайках. Медведи. Понимаете, какая штука? Я там времени не перебрал. А вот то я ведь могу долго. Со мной случается иногда и три с половиной часа. Да, аксон? Второй урок. Оружие оказалось на уровне цивилизационного развития. И это, кстати говоря, вызывало перед войной мысль, что при таком вооружении война не будет долго длиться. Убивают друг друга, и поймут, что все, надо остановиться армиям. А оказалось, что из-за такой наукой емкости разви уже тогда оружие есть из этого выход. Армия должна стать народной. То есть миллионы должны встать под ружье. Пушечное мясо компенсирует. Интенсивность выпускания пуль из пулемета. Интенсивность огня средней тяжелой артиллерии, которая бьет из-за кривизны горизонта. уничтожает по математическим расчетам вполне анонимно. Компенсирует газы, авиацию, подводные, лодки. Увеличение анонимности войны. Я уже говорил об этом это расчеловечивание. Война перестает быть благородным соревнованием мужчин и юношей, где побеждает схватки сильнейший. Он может быть, конечно, хуже морально, побежденного, слабейшего, но он, по крайней мере, выиграл честно. А теперь он убивает нечестно. Обе стороны убивают нечестно. А мы удивляемся, что Гитлер такое чудовище. Он прошел. Понимаете, да? Черт я знает, может быть, вот не попав в эту школу, ну да, он бы остался со своими тараканами, с комплексами. Но у него хотя бы не было этого опыта уничтожения людей. Может быть, он не додумался бы до некоторых вещей. Но пройдя через этот опыт, он уже все, он был обречен. Как обречены были и германский народ, и те, на кого он потом обрушится. Ах, беда! Беда, над которой никто не думает. Цивилизация опасна для самой себя и в сердцевине своей опасна для человека. Это не значит, что цивилизация не должна развиваться. Человек должен быть на уровне духовной высоты, соответствующей уровню развития цивилизации. Но он всегда отстает на лет пятьдесят, как минимум. Да счастье еще раз повторяю, что человек не погиб в результате этого всего. Какой же вывод из этого? Огромные жертвы войны породили острое недовольство побежденных наций тем, что их разгромили, и среди победителей тем, что они не получили всего, на что рассчитывали. Это породило такое острейшее желание у одних взять реванш: Германия, Италия японии Видите? Две из трех будущих стран-агрессоров стане вроде бы победителей. Они были обделены. Это не соответствовало жертвам, которые они должны были принести. А у победителей явилось другое, тоже вполне понятное человеческое чувство, что дальше воин быть не должно, нужно договариваться, нельзя убивать. И в результате кто этим воспользовался? Агрессоры. Враги рода человеческого, уступая им в тридцатые годы шаг за шагом миротворцы-то думали, что они этим снимают опасность нового возникновения войны. Увы, они протарили этим дорогу к войне. Вот так вот на самом деле. То есть чрезмерность войны Первой мировой, породив Ужас перед ней, а с другой стороны, агрессию, желание переиграть ее привела ко Второй мировой войне. Обе стороны не отдавали себе отчет в том, что они творят. В особенности те, кто были за мирное разрешение конфликта. Ну, агрессоры всегда больше понимают о том, что они хотят. И всегда имеют за пазухой точно камень. Но те, кто думают, что с ними можно договориться, их успокоить, Ошибаются с тигром людоедом нельзя вести переговоры ни за круглым ни за прямоугольным стволом нужно иметь винчестер или какой другой адекватный национальный огнестрель оружие, чтобы его просто застрелить потому что он не откажется от человеческого мяса и человеческой крови единожды их попробовав Ах, да что я говорю ну возьмите вы князя Евгения Трубецкого, его знаменитое умозрение в красках, об иконописи. Прочтите хотя бы первую часть. Написано в шестнадцатом году вся эта книга, где очень четко он показывает, во что люди превратились в ходе мировой войны. Никакой не большевик, вы поняли? Но этически нравственный человек. В принципе, в чем беда нас всех? Мы читаем не то, и смотрим не то, и мало читаем то, что нужно, и мало смотрим то, что нужно. И делаем выводы поверхностно, по мере собственного разумения, это разумение по-настоящему не развивая. Это я отношу и к самому себе. Вот могу сразу сказать, идеалом, там, не, не считаю себя. Очень прекрасно понимаю собственные слабости, греховности, несовершенности. И в данном случае там, я гуру, я вас пасую, веду к свету, вот это не про меня. Я бы очень хотел просто, чтобы уважаемые граждане нашей страны, нашего города, вот пришедшие сюда сегодня, задумались бы над этим. И занялись бы еще интенсивнее самовоспитанием и самоочищением. В этом смысле, ну, наверное, верна идея. Той самой строки из интернационала, что никто не даст нам избавления. Помните, да, дам дальше? Только свою собственной рукой. Но там это понимается банально, политически, по-марксистски. А речь идет о том, что человек сам должен исправляться. Иначе все будет в чужом глазу соломинку ты видишь в своем не виде, и бревна. У нас у всех. Такие бревна в обоих глазах. А мы бегаем и кричим. А посмотрите, у него соломенка. Он бяка. Начни, пожалуйста, с себя. Ей, Богу. Полезнее будет. Третий урок. Ну, как это я понимаю. Ой. Война, которая велась всеми под лозунгом ⁇ Победа нужна для торжества идеалов, свободы и демократии. Потому что все хотели быть народными и приятными. На самом деле отравило народное сознание. Вот все тем же самым трупным ядом, о чем я говорил. Трупным ядом тоталитаризма, нашедшим множество приверженцев по всему земному шару. Ибо если вы серьезно будете изучать историю межвоенного периода вы поймете что фашизм созданный муссолини это универсально вот нацизм созданный в германии это индивидуально то есть превосходство нашей нации над всеми остальными я бы сказал что гитлер наверное, поэтому и проиграл войну против нашей страны далеко не все наши сограждане в июне сорок первого года любили советскую власть по самые пятки а некоторые даже до поясной пряжки не доходили в любви к ней. И если бы это были немцы 2014 -го года, они, может быть, и поддержали бы. И не был бы Джозеф Виссарионович народным героем. Но когда после первого же месяцев в двух-трех стало ясно, зачем они пришли, война приняла вот этот бескомпромиссный характер. Вот Первая война интересна тем, что там расплывчаты нравственные константы у всех. В принципе, все говорят про одно и то же. И поэтому с упоением друг друга истребляют. Считаю, что правда, ну, конечно, на нашей стороне. А вот во Второй мировой войне там четко понятно. Вот тут я точно не соглашусь. Вот здесь добро, а здесь зло. Вот здесь рак рода человеческого. А здесь объединились все остальные: с их несовершенством, грехами, но точно не хотящие подпасть под власть, князя тьмы. Поэтому зло было на время побеждено. И вот в этом смысле я соглашусь с Толкиным, мне эта мысль очень нравится. Люблю умных людей, даже если они профессора. А кстати, он ведь участник Первой мировой войны отсюда это опыт. Зло побеждается, а потом люди забывают. И оно снова восстанавливается, еще даже в более страшных формах. Поэтому, вот, когда читаешь Толкина не с точки зрения, как фильм смотришь, а с философской, с нравственно-этической точки зрения, ты начинаешь понимать, что капитан английской армии, раненый газами травленный, большая была умница, и большой гуманистический урок вывел из своего пребывания на Западном фронте. Вот так вот, дорогие мои друзья. И еще раз повторюсь, фашизм есть универсальная вещь. Ченкайши в Китае, Перон в Аргентине, Кубичек в Бразилии, Пилсудский в Польше. И внимание, там не Франко Салазар. А те вроде бы, казалось бы, цивильный чем-то режим, ничего подобного. Это всеобщее. Потому что он интернационален. Бенитто был одним из лидеров социал-демократической партии. Он привнес вот эти интернационалистские некоторые элементы и в свое учение. Вот чем была сила. И он живуч. Мы думали, что нацизм не живуч. Он очень живуч. Гораздо более живуч, на самом деле, чем нацизм. Потому что нацизм возникает на почве фашизма. И вот то, что мы видим, это говорит о том, что по сути фашистские идеи, они не изжиты, они присутствуют в сознании очень многих людей. Потому что иногда, когда я слушаю патриотов, вот не те, кто действительно Родину любит, а те, кто вот они такие, вот их топору рука у него тянется в конце его выступления, чтобы справедливость навести быстро. Эти быстрые решения, самые страшные. Вот они создают атмосферу, в которой потом появляются нацисты, враги рода человеческого. А итог, мир, наконец, провозглашенный и оформленный в Версале, не удовлетворил никого. Следовательно, и породил будущую войну. Процесс оказался незавершенным, решение было отложено, и через 20 лет и один год все началось снова. Четвертый урок. Ну, он совпадает. Я когда писал эти тезисы, понял, делал, что я сшивал все вместе. Участие огромных масс, практически так или иначе всего народа. В войне до крайности возбудила в народах агрессию. То, чем вы говорили. Вот то, что дурное копилось, копилось и, наконец, выплеснулось. Причем энергия, я согласен, она бывает и дурная, и положить, только выплескивается одновременно. Все, во взвешенном состоянии. Когда перемешано во взвесь. Когда во время шторма муть поднимается с мелководья на поверхность, в финском заливе, Это очень видно привычка к насилию максимально сблизила суровое но необходимое дело войны с мрачным и беспросветным понятием бойни Война действительно выродилась в бойню а солдат стал быстро превращаться из индивидуального бойца в пушечное мясо то что говорил обезличивание расчеловечивание в ходе войны итог Армия из живого коллектива превратилась в машину, что привело к чудовищу расчеловечивания людей, к чудовищному расчеловечиванию людей, которое продолжилось и привело ко Второй мировой войне, и ни к чему другому. И только потому, что во время Второй мировой войны свет и тень, вот тут я буду стоять насмерть, были четко разделены, те, кто сражались во Второй мировой войне на стороне света и добра, не стали до конца чудовищами за то что участвовали шесть лет в войне. Наконец, пятое. Как ни странно, даже при резко возросшей безличности боя, сражений, операции, сама война сохранили внутри себя. Человеческое начало, определенная его часть в виде военного искусства и героизма, который спонтанно все равно продолжал проявляться солдатами и офицерами на поле бесчеловечного боя. То есть человека убить до конца нравственно невозможно. В этом смысле чем прав Эрнест Хемингуэй, когда он написал, человека можно убить, но его нельзя уничтожить. И я бы хотел, конечно, чтобы мы все своей жизнью подтвердили бы тезу Хемингуэя. Тогда смерть не страшна. Физическое мгновение страдания – ничто по сравнению с счастьем бесконечного существования нашей души, которое может лицезреть, если мы прожили жизнь как надо и раскаялись в своих грехах, сможет лицезреть божественный свет ибо самого господа вы понимаете да лицезрить нельзя это нам хочется чтобы он был антропоморфен чтобы нам было понятно библия прямо говорит а его люминесцентной природе моисей видит огонь и слышит глаз говоря языком науки сгусток мыслящей энергии поэтому человеку не стоит равнять себя с богом и не хотеть быть от него произведен а итог Несмотря на весь физический нравственный ужас подобной войны, личность человека на войне не растворилась до конца. В ее масштабе и не исчезла для нас как нравственная доминанта. Вот это и есть, собственно говоря, диалектика. Казалось бы, весь ход подобный масштабной трагедии рока, подобного действа расчеловечивания, не достигает своего конечного результата. Человек непобедим, правда, при одном маленькому условии, что он никогда не забывает о том, что он человек, а не машина, не механизм для поедания пищи, получения удовольствий, удовлетворений и всего прочего. Но это как раз и есть самое сложное. Прожить жизнь как положено тебе от рождения, сохраняя в себе Божью искрутворение. И думается, что наши современники, это больше, чем соотечественники, вы понимаете, да? Очень заблуждаются, когда думают, что они выделились из живой природы и вернутся назад в природу. Поэтому можно свинячить на каждом шагу главное доставлять себе удовольствие и удовлетворение. Вот здесь я и вижу самую большую опасность для человека не только в войне, но еще что самое главное в мире, потому что мир все-таки продолжительнее, чем состояние войны. И поэтому, конечно, разговор вот в такой аудитории никоим образом не может идти о военных операциях, о движениях фронтов. О гении бездарности военачальников и о жертвах, сражающихся масс-солдат. Это более специально, это для военных историков, то есть для таких же специалистов, как я. Поэтому я свою с вами встречу построил именно в этом, в тологическом, философском, нравственном ключе. Еще раз хочу извиниться, если кого-то хоть как-то обидел. Вот точно, обиду нанес Гамлет невменяемый. Ошибку спустил стрелу я над домом друга. Сейчас Шекспировский год, и очень полезно обращаться к величайшему из драматургов. Еще раз прошу прощения и за то, что затянул рассказ, и за то, что если кому-то стало неприятно от того, что я говорил. Вот теперь не надо, я ведь не ради аплодисментов. Это ну, было вот... прекрасно, просто, реально, прекрасно.